Короче говоря, в эфире Перекупские делишки Чувак купил тачку за 145 Сейчас Зашпаклюет Номера не снимай Зашпаклюет И будет Все четенько Самый главный вопрос, когда мазать Отвердитель Отвердитель надо мазать до того, как намажешь на машину Сейчас он зашкурится И будет четенько Дальше чуть -чуть. вот мелкие будешь делать. Альмиться целиком прижми пройдись. Или так сильно, сильно прям нет, краску не делай. Просто шкуркой пройдешься, вот эти вот шишки поуходят. И не будет видно. Дальше что? кажется, если тебе вот реально на месяц да. лучше возьми вот шкурку просто возьми шкурку возьми У -у -у. аккуратненько вот это вот счисти шишки крупную, да? да возьми крут водички налей чуть-чуть будет аккуратней ну или да, делай да. так ладно Все, все все сильно не делать чисто шишку убирай можешь еще чуть-чуть аккуратненько только и все сверху грунт и краску и нормально у тебя здесь шпакля есть ну, грунт. Брон... грунт не брал Нет. ну все ладно просто Краска. сверху краской лак брал да с этой стороны вообще все плохо да М? с этой стороны вообще плохо плохо все да. Ну у нас, смотри, с сплошником все. Не спереди он тоже. Ну Шкурку возьми, аккуратнее будет. Ну ловушки. Да. Ты можешь вот это распакливать, пожалуйста. Делай, так лучше? Ну да. Смотри, как здесь ровно, как ну здесь давай. вот. Сильно про мне заливай. здесь сметанка что получается но нет. нет стой не, не трогай пусть сок бля Растанешься Ебаный враг Хули на Нахуй, чтоб не трогал бы, да? Надо было чуть этот шкурка еще пройтись Видишь, ты покрасил, это все видно Шкуркой надо было еще пройтись Мелкой или крупной Вот это вот посчищать, чтобы края гладкие стали Хотя бы Столько шпаклевки взял, только на капот накидал У меня еще есть Шпаклевка от души собирался, да? Вот здесь что делать, блин? Просто подкрасить Ты возьми... Нет. Ты в, возьми крышку обычную от этого. Вот. А, от бутылки. От бутылки крышку возьми, туда наделай и возьми ватную палочку вот так вот. Помакай, чтобы ну, вот, лишнее не делать. Ты испортишь только. Ты его отмой сначала от этого от цинкаря, а краска не будет этот, не прилипнет. Yeah. Тебе хотя бы водой его полей, чтобы вот этот цинкарь смылся. Yeah. Что, решил долбануть. ну, примерно то, что должно было получиться. Так? Да, получше. Вот, ямочка, видишь, остается еще поделать, чтобы она больше стала она будет меньше видна или лишь поклеватель Здесь вот не застыл где-то не мазал, видишь? Везде помаш, утвердитель Завтра же да? Завтра. Ешь, да? Завтра ну да. Помаш, он пусть застынет. Вот это вот не не пошкурит же. Фару не хочешь закрыть чем-нибудь? Нет. Или... Сейчас весь бампер красить не Ну ты вот здесь вот будешь красить, фару нет. Да? Нет там перехода. И что делать? Вот здесь вот так. Ну, или так Прочили? сделай, или вот так вот. Ну, лучше вот так вот, наверное, здесь возле фары сделай. Итак, друзья, вчерашнего канале прекратилось. Сейчас посмотрим, что получилось. А слушайте, вроде бы не так и плохо. Шикарный результат. По сравнению с тем, что было здесь, вообще бампер, вот эта нижняя часть была оторванная вниз, даже в цвет попал перекупщик наш. Очень даже классно смотрится, если учитывать то, что это было сделано за грубо говоря час. По порогам вообще классно, вообще ничего не видно. И эта машина. Если ее будет осматривать такой себе человек, который не очень шарит, то он многие моменты даже не обратит внимания. С конечно, видно, если присматриваться. Ну а так, если даже на метр отойти, уже не видно ничего абсолютно. Машина смотрится обалденно. По бамперу, конечно, вот здесь вот особенно очень хорошо заметно, но с той стороны... Но в принципе, с какого ракурса смотреть, смотря. Ну. По данной работе у меня, в принципе, претензий нету. Классная работа. Когда человек хочет продать машину очень быстро, это хороший вариант. С этой стороны вообще абсолютно ничего не видно. Это грязь все. С этой стороны реально вообще ничего не видно. Вот здесь вот только чуть-чуть дырочка. Ее не зашпаклевали, только ее видно. Остальное вот абсолютно классно смотрится, особенно если ее грязную продавать, то на это вообще не обратят внимания. Больше обратят внимание на вот такие вот места, которые вообще не делали. В принципе, можно было и заморочиться сделать. Было бы классно. А так, друзья, будьте внимательны, когда смотрите машины при покупке, потому что это капец какой перекупский вариант. Через э, месяц буквально это все вылезет наружу, это все будет видно. Как только особенно пойдут э, дожди, сразу вся ржавчина повылазит снова. Но это уже будет машина нового владельца и это будут его проблемы. Так что всем пока.